Всем привет! Всем привет! Я давно смотрю, что происходит на Украине. И давно хотелось что-то сказать. Или давно ничего не хотел сказать. Но сейчас как-то решил ну, вам говорить, как я думаю. Смотрите, никто не любит войну. Никто не хочет войны. Понимаете? и Поэтому это, это просто ужасно, то, что происходит на Украине. Но каждый день я наблюдаю, как западные страны, как Европе США, как они вводят санкции против России. Знаете, это просто смешно. И э, у нас проблемы в стране. У всех есть проблемы. В каждой стране есть свои проблемы. У США есть бомжи. В США есть люди, которые не могут кушать каждый день. Понимаете? В Европе есть проблемы. Понимаете? Поэтому у нас свои внутренние проблемы. Но пока есть внешние проблемы. Пока есть две стороны. А если, если есть только две стороны? Другая сторона и Россия. Я всегда буду, всегда буду за Россию. Понимаете? я думаю что все русские должны иметь так, такую позицию вот я не понимаю вы знаете я иногда я смотрю э, госканалы, я смотрю свободный пресс типа, э, вот свободный пресс и я всегда это делаю э, но сегодня про, э, но свободный пресс они просто через чур я не понимаю как вы можете, можете быть против россии конечно, говорится о вине что вины против России, против э, Путина. Сегодня, то, что происходит сейчас, да, это, не, это, весь, это э, э, руководство ну, западных стран, западных стран против не только Путина, а против России. А сейчас Россия стоит как ну, руководство. Россия, это Путин. Поэтому сегодня, важно, что у вас против Путина. Вы должны стоит за него. Понимаете? Почему я так говорю? Перед тем когда я приехал в Россию, много чего слушал. Много чего. Много чего. Вы даже не знаете о том, что говорят про вас. Вообще, если вы слушаете, если вы знаете, что говорят про вас, вы сами будете в шоке. Перед тем, когда я приехал сюда, Всякий ерунду всякие ужасные вещи там слушал про Россию. Но я решил сюда приехать, потому что я смелый человек. Я приехал сюда все совсем наоборот. Понимаете? Все совсем иначе. Поэтому эм, я никогда не буду против Россию, когда Запад против России. У меня здесь есть много чего мне, ну, нет, есть много чего мне не нравится, понимаете? Но ну, это уже наш проблемы. Понимаете? Я не буду говорить, что руководство на сто хорошо руководит. Никакое руководство не может на сто хорошо руководить. Но если мое руководство против, или если другие руководства против моего руководства, я всегда буду за его. Понимаете, поэтому эм, те, которые говорят чушь против э, Путина, против э, Россию, вы не говорите чушь против Путина сейчас. Когда вы говорите, пишите, вы пишите этот против России. Запад это не видит так. Смотрите эти санкции, которые не водят Вы думаете, что это ударит на Путина? Нет, это ударит на вас. Они хотят сломать. Они хотят ломать Россию. А вы не понимаете. И сегодня они просто у, у используют, используют э, Украину. Я не политик. Понимаете? Но на Украине очень жаль, что у них нет мудрого президента. Если он был мудрым, он мог бы остановить эту войну. Запад просто его использовал, чтобы дразнить Россию. Чтобы дразнить Путина. Если вы смотрите, слушайте его э, э, речи до всего этого. Это просто в шок. А как можно руководство одной страны раздавать оружие тем, кто попал? Все, кто хочет, возьмите оружие. Смотрите, что происходит сегодня в Киеве. Вам, вам это не говорят. Там грабят там, убивают, сами украинцы убивают друг друга, потому что ты, ну, дашь оружие там маньяка, дашь оружие там хулигана, ну, он возьмет, что он будет делать этим. Нет, скажите мне, поэтому это была самая большая ошибка, но запад никогда, смотрите, западные семьи, они об этом не говорят, они об этом не говорят, у меня семья в Европе, у меня семья в США, но ну, родные, мы хорошо общаемся, мы смотрим, я здесь смотрю все, понимаете, я смотрю те, которые смотрю те, которые там за, и так далее, я смотрю что из свое, у меня, я вижу то, что происходит, я могу там ну, обсудить, ну, я могу судить там, а, вот. никто, конечно, на войне не прав. понимаете, но мое государство всегда прав против других, Раз решим, решим этот вопрос, а потом внутренний проблем будем решать. Понимаете, поэтому я хочу вам говорить, все за Россию. Неважно, что происходит. Сами печально в этом, это то, что погибают люди. Вот сами печально. Поэтому я каждый день молюсь, каждый день молюсь, чтобы прекратилась эта война. Вот. Но я за Россию всем спасибо, что вы послушали и надеюсь, что у вас будет э, э, старайтесь старайтесь, это печально, это сложно но старайтесь не слушать те, которые хотят вас э, э, э, э, те, те, которые говорят против России, старайтесь не слушать Да, потому что Россия великолепная страна несмотря ни на что это прекрасная страна спасибо